Вот такая штука у нас, жаркое. запах, конечно, вообще вообще несъедобный. даже банка не открывается Вижу. Вот такая вещь, Я даже пробовать страшно, вон рис какой-то, ну попробуем, да нет опять... рис Я даже не могу это пробовать. Да нормально. Да какой нормальный ты чё? Друзья, товарищи, всем привет. С вами Димас, оператор Антон тоже с нами. Прекрасная погода. Мы продолжаем весенне-летний обзор у нас консервации, купленные и приобретенные нами в разных магазинах. И не только, и на сайтах. И сегодня ценовая категория будет до 100 рублей 50-100 как бы есть одна позиция, которая чуть дороже стоит. Сейчас вам расскажу вкратце, что, что как выглядит. Сегодня у нас будет такая свининка, 525, 50 рублей. Вот такой холодец свиной, 525, 79, да, оператор подсказывает. Фирма вот эта, я с ней не знаком, никогда не покупайте ее. Старкова, вот просто вот увидели какую продукцию Старкова, не берите, сразу говорю, буду пробовать. мясо пленку собственно, стаку, надо брать. Тоже кошмар, наверное. Ну будем пробовать. Бургер, бургер русском компании тоже интересно. Мясо кур Кузнецов 525 грамм, цена тоже где-то не знаю рублей 50. И васи, васи люблю, но не знаю, полюблю ли я это васи. Посейдон с руском. Утка тушеная, очень интересно, будет мне кажется захватывающий просто. Килька Черноморская, не в томатном соусе. Крым наш. Жаркое по домашнему. Гост тоже интересно посмотрим. Баночка красивая. И вот еще одна старковая, это старковая фирма. Гуляш по домашнему из свиных сердец. Тоже интересная вещь. Ну все, будем сейчас распаковывать. А Лукаринское ПЗ, Московская область. Всем привет из Лукарина. И 290 грамм. Много белка, гост. Состав мяса индейкин, кости. Вода, морковь, ну и все, сопутствующее. Будем сейчас пробовать открывать. что жаркое у нас. Такой вот жаркое. Такой запах сразу не очень приятный. Ну как, может, резкий. Жирный такой запах. Запах жира. Такой есть немножко. Что-то есть вкусно жира. Смотрите, сколько много он потаил. Будем сейчас вываливать сразу и смотреть. Вот такая штука у нас жаркое. Морковь присутствует. Вот такое вкрапление тут жил. Ну на вид, в принципе, не очень съедобная О, ну кость тоже есть тоже. Достаточно твердая. Как говорят не при презентабельно выглядит я бы не стал есть так попробуем белое мясо не соленое в принципе съедобно можно съесть но ну, как бы чуть отрадно ну можно с голоду съесть первая баночка сюда она ну, такая нормальная вот десятая будет не очень так что оператор тоже попробует. Ну, в принципе, ничего съедобного, только не соленое. Как бы. А так на природе с гречкой зайдет. Ну, попробуй давай. Побольше кусочек. Вот. Ну можно, в принципе, взять. Кости присутствует. Ну, как бы видно, что мясо, ну, и натуральное мясо. Вот все мясо. Так что как бы все без обмана. Сои нет никакой. В принципе хорошая продукция ну, перейдем дальше тоже мясо кур у нас будет вот мясо кур ну тут написано части тушек кур вода питьевая клетчатка растительная ну понятно тут наверное больше сои будет тоже с костью срок годности два года Балтик Трейд, universal Балтик trade говорят калининград ну скрываем банка старая забыл сказать предыдущие тоже была банка старая Чуть запылилось у нас, но не страшно. 125 грамм отличного тушек куриного. Сейчас посмотрим. Груть в холодильнике все стояло, а уже потаило. Вот такое мясо кур. Куча бульона. Ну ладно, смотрите. Просто куча бульона. Целая тарелочка получилась бульона. И вот куски такие вот вообще несъедобные. Лук присутствует тут. Фу, все перемолвано. Фарш какой-то. Даже пробовать страшно, если честно. Ну попробую. невкусная вообще перемолотый фарш соя присутствует ну и вот кости какие-то там добавили для вида что это, это действительно курица опять же не соленая и очень прям невкусно не, не советую мясо вот эти блять хотя 21 год этому предприятию какие даже медали получали но ну, не вообще никак будешь пробовать но ну, не советую Несъедобный оператор тоже, он обычно любит такую херь Но в этот раз что-то отказывается Не знаю, как кошки оценят это ну, Прям страшно давать Даже кошкам Вообще несъедобная вещь, вот это видите, не покупайте 50 рублей Курица что-то мы пока приостановили съемки Что-то не поперло вот это, решили на рыбку переключиться Кик в томатном соусе крымская Фортуна Крым Мне кажется у нас что-то какая-то продукция была такая, да? Фортуна Крым да вкус не помню уже еще как, но ну, не знаю уже цена город Симферополь цена где-то в пределах 50 рублей 27 рублей оператор подсказывает 27 рублей ну такое все тут уже такое все болтается старая крышка естественно кто за 27 новую сделает откроем сейчас посмотрим томатом но томата особо не видно обычно прям томатчик вылазит здесь не очень О, смотрите какой цвет вообще никакущий бледный какой-то мне очень не нравится цвет уже. Ну кильчик присутствует. Фу, запах, конечно, вообще вообще несъедобный. Вывалим еще, посмотрим. Смотрите. Смотрите на это чудо. Вообще мука. Сплошная мука, тут даже нету томата. Написано в томатном соусе. Но тут нету даже ничего. Килька присутствует. Ну, просто испортили продукты, голову есть. Ну, как бы ста стандартный все вариант. Просто и продукцию испортили, мне кажется. Не знаю, кто такой покупает, есть если... ну Ну, очень серьезно, ребят. Я извиняюсь. Это вообще... И вот просто обидно, вот люди покупают, тратят небольшие деньги, там, 27 рублей, да. Но сколько затрачены продукции. Вот там состав почитать, если ему на двери килька Келька черноморская. Неразделанная вода, томатная паста. Где она здесь? Я не знаю. Может, у них томатная паста бледная такая. Сахар, песок, масло подсолнечное, мука пшеничная. Вот она здесь есть мука. Лук, соль, поваренная, уксусная кислота, специи, куча. Все потрачено за зря. Год хранения всего все. Вот, ну, мне кажется, день не будет храниться. Фу, отрава. Будешь пробовать? Оператор даже отказывается. Обычно не пробует. Но это вообще кошмар. Не советую брать. Не я не знаю, люди с херней занимаются такой продукцией. Даже отвратительно, что она стоит рядом. Вот люди купаются. Я не знаю, что они сейчас скажут. Тут воняет так. Кошмар. Стыдно. Очень печально. Вот это расстраивает. Хочется вкусные вещи, но не получается вкусные вещи. Опять цыпленок. Перейдем. Цыпленка у нас. Мясо цыпленка в собственно, соку. Мясо цыпленка создается на соку. Мясо цыпленка на кости. Сегодня у нас костный день такой, прям все с костями. И куча ешек. Как бы все свежее, непросрочное. Попробуем сейчас. И запах прям очень похож вот на первое, что мы пробовали, открывали. Но вид, док совсем, смотрите, другой. Такой желейный, да, смотрите. Ну мясо там, вот, смотрите, присутствует. Я говорю, все потаяло, жарко очень такой все желейный пол баночки мяса смотрите какое мясо холодец такой. У нас есть холодец в обзоре такой вот кусочек вот. шикарный не соленые латинный жир, вот. в первой банке было вкуснее намного, реально вкуснее, М -м. я кажется заблюю потом эту всю сторону вот эту, тут надо ходить аккуратно, на вкус, оператор тоже не зашло, он валяется, он тошнит его от этой курицы, сколько она стоит, рублей 30, 20, 27 даже рублей стоит, но вообще ребята несъедобные, не съедобные штуки не покупайте ну отрава если хотите отравиться то покупайте ваше право опять же да вот сколько продукции небольшая баночка там 120 грамм 180 но вы испортите опять все давайте рыбу попробуем еще вторая позиция у нас рыба здесь иваси посейдон. тихоокеанская и приморский край город наход упаковочка старая Отзывы не очень хорошие были. тоже рублей 50 стоит, да? 46. 46. Ну, 50 рублей. Вскрываем, пробуем, что у нас. Это продукция. Такая вот Эваси. Ну, на вид такая интересная. Красивый жирок. Бульона много. Очень много бульона. Очень много бульона. Ну, или подтаилась у нас. И вот столько и там находится. И такая вот ивосишечка. и Такие тушки разные. Ну как бы на запах вообще не очень. Черви вроде не плавают. Ну, что будем пробовать? Я не знаю, что им соли жалко, что ли, добавить, Или есть что-то, вкус какой-то, бля, вроде должно, мне 36 месяцев храниться. Все есть, состав, сардин, и васи. даже по-латыни написали, блядь, сардинопс, меланоститус, соль есть, все есть, но нету вкуса какого, то безвкусица какая-то, с бульоном даже, это вообще... Ну, как вы не покупайте такие вещи просто этот. Ну это чушь ерунда. Вообще съедобный Нет никакого вкуса запаха. Вот есть присутствует, но он невкусный. Невкусный какой-то. Просто вот до этого делали обзор на рыбу. Чем отличается там находка это, где-то в том же регионе все. Руками, там кто делает. Но это невкусная еда, Не покупайте. Вообще несъедобные васи Я обычно Эваси люблю, мне нравится. Ну, не такое. Это вообще гадость. Давай стопы. Улитка, Улиточка маленькая. Отпустили. Надеюсь, она была не в банке консервных. Вот такая вот у нас интересная свинина. особая мясо консервов. Такая свинина. 525 грамм. Первая позиция. Мясо механической обвалки куриное свинина мясо механической валки куриная шкурка свиная шкурка свиная потом уже идет мясо свинины так вода клетчатка все остальное тут большой очень список галочка трейд свинка такая тут довольная. Что ее, зарубили, не, что ее не зарубили а курицу зарубили банк старая не знаю сколько 100 рублей да? это 56 56 о звуки пошли интересно такая вещь там плавает. Какашка. какашка? Какая-то какашка плавает. Смотрите, я сейчас воду буду сливать вот так. Вот так вот. А то не поместится у нас наше блюдо. Страшная какашка вылазит. Смотрите, фарш какой. Темно на меня капнул. Смотрите, ну, похоже, вот была уже такая у нас продукция, как раз, наверное, из одной фирмы, да? Baltic Trade. Да-да-да. Такое мясо. От одного запаха плохо. уже. Да, даже пробовать страшно. Вон рис какой-то. Ну, попробуй. Там будет. нет риса, может, опарыша? Ну, по опарышу, может. Ну, ладно, это белок. Будем пробовать растительный. Ну вот у нас дальше продолжаем Немножко отдышались После свинины еще Холодец свиной такой любимый любимая фирма ужасные тоже Будем пробовать современная крышка здесь Попроще уже Не Будем пользоваться Неудобной открывашкой Такая вот штука здесь присутствует Запах пошел сразу Такой холодечный Я даже не могу это пробовать. Да нормально. Да какой нормальный ты еще лицом пахнет таким вообще. Желейки темного. Это же холодильник. Ну, да. Смотрите одно желе. Ну в принципе нормально до холодца. Лаврушка да? вот какая большая есть. Огромная лаврушка. На всех. Фу, запах мне не нравится. Старый свиней какой-то вообще свиноматки такой старый прям вообще кошмар опять пробовать надо будем пробовать да? есть не буду но не против ну не противно но не буду пробовать глотать имеет не противная как вот предыдущая не соленая тоже но не противная я уже просто есть не могу не знаю, стол, буду советовать вам покупать, нет, но как бы вторая позиция из всех, вот, которые мы уже тут попробовали. Вторая, которая не противная. Но какой. Ну, запах мне не нравится. Очень воняет. Чем-то вот, старой свиньей. Не очень мне нравится такой. Обычно свинину я люблю. Вот, но такую вот старую не очень. Железчик присутствует, желатин добавили. Все есть, еще не подтаял даже. Там чем лучше домашнего холодца ничего нет, чем вот, покупной. Первый раз я пробую, мне кажется, холодец консервированный и ну, ерунда. Ну, как бы не противная, но ерунда. Я не стал бы покупать такой, большие вот такие банки, вообще я опасаюсь, вот эти полкилошные. Они очень-очень прям кошмарные. Вот, но вторая позиция из сегодняшнего обзора, которая не противная, действительно. Не, э, запах только. Единственное, вот старые свиньи присутствует, а так все нормально. Так, давай выбор. Или Лёхе оставить, может пойдёт, сейчас попробует. Будет с собой на раскопки брать. Я могу вот это отдать, если... тебе вот это оставили, заготовочку. Бери с собой на раскопки. У нас вот бургер. Бургер Русском. Гост рубленый, 50 грамм. Мясо индейки. Вода, морковь, свежий пищевой чеснок, загустители, все пошло, пошло, пошло. Дальше всякие специи русском. Это у нас лодкариновская МПЗ. Как бы это третья позиция у нас сегодня. Лодкарино. как бы две, там было один-один. Первая позиция хорошая, потом была вообще отвратительная. Я не помню, что там уже было. Мясо индейки, что ли, тоже. Так что опасно. Мясо индейки. но ключ современный. Ну вот, это... Нет, не одна... Из, ну, почти самая дорогая позиция. 120 рублей. Здесь меня уже обрызгло. Вот такой вот бургерочек. Ну, на вид интересный. Такой. Симпатичный. Наверное, самая позиция, которая не отратная на вид. Под копчененькое мясо тут такое присутствует. Сейчас мы выльем, посмотрим, оттаилась. Не разломить бы. Вот такая котлетуля, С жирком, С достаточно хорошим. Вот на запах. Ну, вообще вот без запаха, ну вот там индейка написано, какой то индейкой пахнет. Ну, на вид интересно, вот прямо видно, что морковка присутствует Правда, в бургере, откуда морковка? Вот, ну пробуем. Ну, хоть не воняет, не противно, вот можно есть как-то. У нас индейки, ну тут красное присутствует, ноги, наверное. В принципе тоже ничего, съедобная штука такая, достаточно. Ешь не противно, будешь пробовать это. Самая лучшая позиция сейчас на данный момент, попробовали мы, даже первая, не такая вкусная. И запах непротивный и жир такой вот знаете такой вот куриный даже вот его растираешь присутствует такой хорошая позиция то сколько рублей 100 112 стоит. 112 рублей на вид очень презентабельно морковку присутствует ну прикольная штука и в виде как бы как видели имеет форму именно бургер котлеты такой советую покупать не дешево стоит 12 рублей но с гречкой вообще на природе зайдет Изумительно, мне кажется. Да И также вот как бургер, съесть ее, большую котлету такую, либо разрезать. Хорошие позиции. Интересно. Посмотрим еще вот эту самую дорогую позицию у нас. Тоже русском. Вот Каринский МПЗ. 325 грамм. Много белка. Гост. Это четвертая позиция у нас сегодня такая. Из этой, с, с этого города. Московного. Утка тушеная. А мясо утки на кости. Тут сегодня у нас тоже много. С костью присутствует Каждая банка почти консервов скрываем Также она, в принципе, брызгается, как бургер Но достаточно не так сильно Запах утки прям такой есть, да Кто утку знает, прям жир-жир такой вот Старые утки Машин до утки куча бульона присутствует ну и много мяса достаточно смотрите, кусочки даже смотрите, с жирком кости присутствует мясо красное хорошее такое утиное смотрите прям очень даже интересно выглядит запах не противный, да. Сегодня вот э, наверное, на, э, русском единственная позиция была невкусная из четырех, а вот эти как бы на вид очень интересно на вкус М -м. вообще хорошая хорошая это дорогая банка 150 рублей стоит купали на сайте на зоне да вот прекрасно минимум соли но здесь вот что мне нравится присутствует вот косточка косточки жир прям вот целиковая вот шкурка вот она присутствует смотрите кости и не так сильно все перемолотый кости хрупкие достаточно все в таклаве хорошо сварилось нежные кости но при этом не рассыпчатые не фарш как вот вы до этого видели очень прикольная оператор да попробую очень вкусно вот этот кусочек вообще божественный вот это очень вкусно У -у -у. очень хорошая позиция как бы до этого был рубленное мясо тоже компании руском наткарина здесь целиковые и очень-очень красиво все выглядит даже можно сказать аппетитный 150 рублей за это отдать не, не жалко, так как утка дорогая, тем более в собственном соку без всяких добавлений очень хорошие позиции съедобная. И заключительная, цене у нас баночка десятая, моя любимая фи фирма вот опять же Старкова, гуляш по-домашнему, состав вода питьевая, Суппродукты свиные сердце, сердце написано, Сер а сердце, три года хранения, 325 грамм, ну вот так Котинка красивая, слишком современная. Сейчас попробуем. Откроем, что у нас. Бульончик потек. Вот такой, пока один бульон видно. И посмотрим, что у нас тут в этой баночке. Ну, на вид неплохо. Как бы не противно. Запах тоже такой. Ну вот оператор говорит покупал, говорит был намного хуже у него банки. На Дзене есть у нас обзор в текстовом формате, там все хорошо описано все содержимое банки и как бы можете также прочитать, нам будет очень приятно. На запах, конечно, не очень приятно уже становится. Ну мясо вот смотрите очень мало, как все сердца тут какая-то ну одна треть банки если бульон еще вылили даже может быть одна четвертая часть банки тут вот сердца присутствует. но видно, что это сердца кто видел сердце, ел, то знает Пунь пробовать мясо есть, да, но на вкус не очень вкусно вкусно, но не очень вкусно при этом как бы с гречкой кто любит гречку мне кажется зайти должно и любит сердца как бы тут наверно пол сердца у нас присутствует и все жирок вот но ну... есть не буду ну, я, не знаю люди едят хуже вещи. по ходе я б, да может быть я бы съел это, с гречкой это может быть зашло. Ну вот что, друзья, такой обзор получился у нас сегодня. Как бы начало было очень тяжелое для меня. Еда несъедобная. Она там вся до, до 50 рублей была. Чуть дороже. Вот эти продукты остались, которые они под подороже. 112-150 рублей. Вот эта утка. И это как бы оказалось самое съедобное из сегодняшнего обзора представленного. Свинина была сегодня вообще. Он валяется. Я не знаю, утилизовали мы уже ее. Это вообще отвратительная вещь. Мне до сих пор вот этот вкус стоит, какой-то непонятный. Ну хорошо, вот съел уточку и все прошло. Действительно вкусная, такая жестковатая структура у мяса, именно утка Это Сделали вам честный обзор. Если увидеть такую продукцию, ну я бы как бы не рисковал брать вам. Всем приятного обзора. Извините, что кому-то испортил аппетит, если кто-то ел. Есть в нашем канале был Димас, с вами оператор Антон и прекрасная рязанская природа. Все, пока-пока.